Всем привет, друзья! С вами я, Ваша Соколик. И в этом видео я вам расскажу плюсы работы иллюстраторов. 5 плюсов. Итак, первый плюс ⁇ это минимальное общение с людьми. Хотя для кого-то, возможно, это будет минус, но для меня это все же плюс, потому что я человек творческий. И мне нравится общаться с людьми, но какое-то минимальное количество времени. Поверьте, я работала и в продажах, и в разных других конторах, и я знаю, что такое, когда тебя задалбливают люди. Я, кстати, даже работала в бинарных опционах где-то две недели. Да, Мне срочно нужны были деньги, я звонила на телефоне, кто не знает, это... Короче, развод, полный развод. Я звонила э, по телефону и общалась с людьми, пыталась им как это, напарить э, все эти акции, которые потом, ну, короче, не суть важно. И вот, что я вам хочу сказать. Лучше с людьми не общаться. Это реально очень сильно выматывает. Особенно, если ты творческий человек. Для тебя каждый раз общение с людьми, это словно раз... Палец отрезал. Раз, и палец отрезал. Серьезно. Господи, у меня такие навыки и жестокие, наверное. Ну, ну да ладно. Второй плюс работы иллюстратором – это достаточно неплохие зарплаты. Дело в том, что на постсоветском пространстве принято считать, что у иллюстратора или художника низкий уровень дохода и вообще в совке не принято было быть художником, начнем с этого. Художников вообще в принципе не было, потому что не было такой потребности. Но на самом-то деле в западном мире, если вы посмотрите, вокруг требуются художники, человек, который рисует аниме, 2D художник. В Японии одна из самых высокооплачиваемых зарплат, профессий, и одна из самых больших зарплат. Кстати, в прошлом году в японский бюджет только от аниме поступило примерно 4 миллиарда долларов. Японский бюджет от аниме. Вот, Но мы с вами живем не в Японии, поэтому самый лучший вариант это, конечно же, работать на американцев. И в гейм индустрии, то есть 3D художник или 2D художник. Если вы только начинаете, лучше всего это будет 2D художник по скетчам. И потихоньку переходите либо в мультипликацию, либо в иллюстрацию книг, но там особо много не платят, я вам честно хочу сказать. Поэтому лучше всего это вот научились рисовать и дальше переходите уже в анимацию или в 3D-объекты, вот что-то вот в таком вот плане. Ну или если вам нравятся более технические части, тогда это, конечно же, уже дизайн и все, что связано с дизайном. Это может быть абсолютно разный дизайн. То есть, например, я когда жила в Германии, я узнала, что в Германии особенно требуется... И востребована такая профессия, как ландшафтный дизайн, там даже учат, вот, как это называется, Ausbildung есть, это типа как колледж, среднее специальное образование после школы. В общем-то, Google вам в помощь, но зарплаты действительно очень и очень неплохие. Третий и, наверное, немаловажный момент, это то, что вы постоянно знакомитесь с новыми людьми. Да, я сказала, первое ⁇ это когда вы не работаете с людьми, и это плюс лично для меня, но когда вы знакомитесь с такими же творческими людьми по всему миру, кстати, ну английский же нужно знать, понимаете, хотя бы английский. Вы знакомитесь с разными людьми, и здесь нужно отметить, что в этой сфере важна самопрезентация. То есть чем больше вы будете везде себя тыкать, так сказать, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube ну и так далее, любые соцсети, веб-сайт, все что угодно, тем больше вы будете узнаваемы, и, соответственно, ваш чек будет расти. Соответственно, вы как специалист будете расти. Если у вас еще есть опыт работы или будет опыт работы в какой-то студии, можно начать даже с какой-то небольшой. Вас потом могут взять и в Disney, и на Пиксар, и так далее. То есть в такие крупные студии, соответственно, ваш чек будет расти. А после experience работы в этих студиях, вы вообще уже можете. Не знаю, горы свернуть. Вот. Но на данный момент, когда вы занимаетесь самопрезентацией, к вам в профиль приходят такие же люди творческие, и вы обмениваетесь опытом. Это, как это называется, не relationship. А... В общем, вы поняли, да, обменивайтесь экспириенсом с друг другом своим профессиональным и вы начинаете очень быстро расти, еще и а, учить какую-то профессиональную терминологию. Соответственно, ваше эго и ваша личность, она укрепляется и возрастает, вы становитесь более уверенным в себе, потому что это все взаимосвязанные вещи, то есть вы уже не просто какой-то маленький художник, а вы уже художник с каким-то определенным статусом, связями, вас начинают звать везде, и вообще, в принципе, начинают у вас заказывать рекламу и так далее. Вот у меня очень часто приходит на e-mail предложение о том, чтобы я прорекламировала у себя в соцсетях какие-то новые творческие стартапы. Иногда я соглашаюсь, иногда нет. Не потому что я такая вредина, я вообще не вредина, а просто мне меня нет времени, потому что я делаю свой стартап. <с> так. Четвертый плюс – это то, что вы можете работать по всему миру. Если вы сейчас сидите в России или в Украине, к примеру, да? и где-то на посоветском пространстве, и думаете, блин, что оно такое несет? ну где я, где весь мир? На самом-то деле стоит просто начать зарабатывать хотя бы там по 500 долларов, да, в среднем иллюстраторы зарабатывают 1000-2, а хороший иллюстратор может даже и 10 зарабатывать, особенно если там еще взять рекламу в соцсетях, то есть плюс блогинг, то это еще очень и очень даже неплохие деньги можно поднимать. Вот. Просто это все происходит со временем. Понятно, что вот так бах, с бухты барахта, оно не падает на голову, да, эти деньги. Но потихоньку, потихоньку, вы сами не заметите, как начнете зарабатывать больше, больше, больше, и в итоге вы выйдете на какой-то доход, который вам позволит вообще очень хорошо путешествовать. А Хотя, вы знаете, даже с 500 долларами дохода можно уже путешествовать. Да, это небольшие деньги, но поверьте, если жить достаточно скромненько, можно ездить хотя бы по Европе, если вы находитесь в Европе, там в Украине, да, или, я не знаю, по Азии. Хотя, опять же-таки, про Азию я говорить не буду, потому что в Азии я жила только в Казахстане, и это так себе Азия больше Короче, вы меня поняли. Но вообще можно, да, да неплохо как-то устроиться. Поэтому вы просто закрыли ноутбук, прилетели в другое место, открыли ноутбук и продолжаете свою деятельность. И это очень круто. Вот так что это четвертый плюс. И последний плюс и как по мне самый главный, потому что он от него пляшут все остальные плюсы. Это ваше развитие. Потому что когда вы постоянно трудитесь, занимаетесь интеллектуальной деятельностью, ваш мозг начинает думать больше, нейронные связи увеличиваются в голове, вы начинаете больше знать, больше хотеть узнавать, и соответственно от этого всего... Ваша жизнь, качество вашей жизни повышается просто потому, что вы находите новые пути улучшения вашей жизни. И самое главное, вы знаете, в какой-то момент я стала замечать, что я понимаю намного больше, чем понимала раньше. Да, я понимаю, что еще дело в возрасте и в том, что я взрослею постоянно. Но, кстати, мне сейчас 24, кто не знал. Да. Но и дело в том, что я постоянно думаю, то есть это непрерывный процесс, каждый день, постоянно, вначале ты думаешь о, о том, как красиво нарисовать картинку, потом как, как интереснее сделать мультик. Потом о том, как интереснее сделать игру, к примеру, да, если вы там занимаетесь. Потом о том, как раскрутить компанию, как раскрутить какой-то ролик, как снять красиво, как снять качественно. -та -та. Начинаешь просто искать какие-то моменты. И все это, это и есть творчество. Просто вначале оно начинается так, а потом ваш мозг, он сам находит пути решения еще какие-то для того, чтобы улучшить вашу жизнь и вообще, в принципе, вашу деятельность. Это вам решать оставаться дальше иллюстратором или художником или идти э, в какое-то другое русло. В любом случае, это хороший бэкграунд для того, чтобы в дальнейшем э, заняться чем-то еще и еще и еще, потому что это наше развитие и самое главное это развитие. Никакие деньги, никакие материальные блага не заменят нам наше развитие. Потому что, как я уже и сказала, от нашего развития пляж все остальное. Все, друзья, спасибо всем за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео. Сегодня я старалась и надеюсь, что вам точно понравилось качество этого видео. Надеюсь, что звук тоже будет хороший. В общем, да, заходите на наш канал Holtz Publishing. Кстати, я же еще и кофаундер Holtz Publishing, Holtz Books и так далее. В общем, все ссылочки будут в описании, возможно, здесь где-то выйдет. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.